Глаукома ⁇ вторая в мире по распространенности причина слепоты после катаракты. На планете сейчас около 110 миллионов людей с повышенным внутриглазным давлением. Каждый 12 из них уже либо ослеп, либо столкнулся с серьезными нарушениями зрения. Глаукома может быть первичной, то есть самостоятельным заболеванием, или следствием других, вторичной. Причин может быть несколько. Травмы, воспаление и даже прием некоторых препаратов, например гормонов. Но при грамотной диагностике врач может выявить патологию. Особенно важен офтальмологический чекап для следующих групп лиц. Люди старше 40 лет. Те, у чьих родственников была диагностирована глаукома, Страдающие близорукостью либо дальнозоркостью. Перенесшие травмы и операции на глазах. Страдающие диабетом, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями. Принимающие гормональные препараты. Что же делать, если вам все-таки поставили диагноз глаукома? В 19 веке ее называли болезнью аристократов. Правда, не потому, что повышение внутриглазного давления провоцирует какие-то излишества. Наоборот, больному вынуждено приходится вести довольно аристократичный образ жизни. Как следует высыпаться, избегать физических нагрузок. Не нервничать. Ну, в общем, в нашем представлении – лениться. Сегодня, если глоукому диагностировали на ранней стадии, отказываться от активного образа жизни не придется. Заболевание неизлечимо, это правда. Но замедлить и даже остановить его развитие вполне возможно. Существует несколько способов – медикаментозный и оперативный. В первом случае используют глазные капли. Они регулируют выработку или отток внутриглазной жидкости и таким образом снижают давление в органе. От пациента требуется жесткая дисциплина. Закапывать глаза нужно каждый день в одно и то же время, нередко несколько препаратов. Ну и, разумеется, необходимо регулярно посещать офтальмолога, чтобы следить за динамикой болезни, а также чтобы вовремя менять лекарства. Важно понимать, что такая терапия на всю жизнь. Здравствуйте, я на плановый осмотр. Здравствуйте, присаживайтесь. Да. Давайте посмотрим, в каком состоянии ваш зрительный нерв. Ставим подбородочек. Сергей, мы назначили вам капельки. Скажите, пожалуйста, капаете вы их регулярно? Да, регулярно. Да. Все да. нормально? Только сухость в глазах появилась. Сухость. Мы добавим с вами еще увлажняющие капельки. И вам станет комфортнее. Капли воздействуют на поверхность глаза. И если вы долго пользуетесь противоглаукомными препаратами, у вас может развиться синдром сухого глаза, то есть покраснение, боль и сухость. При этом самостоятельно отменять лечение, если кажется, что что-то идет не так, пациент не должен. Такие решения могут нанести непоправимый вред и привести к слепоте. Но даже при полном соблюдении рекомендаций врача, глукома может продолжать прогрессировать. Насколько сильно прогрессирует глаукома, зависит не только от выбранного лечения и дисциплины, но и от ваших физиологических особенностей. Например, если у вас близорукость и от природы тонкие оболочки глаза, глоукома протекает быстрее и тяжелее. Более плотные или толстые оболочки могут дольше выдерживать повышенное давление, но бывает резкое ухудшение состояния, когда медицинское вмешательство требуется немедленно. Мы уже упоминали о нем в программе. Речь идет об остром приступе глаукомы. Когда отток внутриглазной жидкости почти или полностью останавливается, и давление растет с огромной скоростью. При этом острый приступ глаукомы начинается внезапно, без видимых причин на фоне полного здоровья.